В канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы находимся в жилом комплексе Встречный. Это поселок Стрелка. Всегда говорю между двух морей. Рядышком Азовская, недалеко Черная. Но сегодня мы пойдем в гости к людям, которые уже больше года живут в этом жилом комплексе. Узнаем, а что нравится, может быть, что-нибудь не нравится. Поехали! Всегда приятно ходить в гости, но ну и сразу обратил внимание, что а, земля осваивается, уже посажены саженцы, правда я понятия не имею, что это такое, мы у хозяева узнаем. Это смородина, скорее всего, но, но в гости мы идем, нас уже здесь ждут, и это очень приятно. Привет! Здравствуйте! Можно к вам? Можно. Все, спасибо. Это вам. Это к чаю. Да, как всегда мы выходим не с пустыми руками. Полезное полотенчик острой а на помахровое. Держите. А, здесь сладкий подарок. И, кстати, вот, а, наверное, маме с папой ну, разберетесь очень. А, подарочные сертификаты на посещение СПА от наших партнеров. Да, так что поедете, отдохнете. Банька, сауна, хамам. Все в вашем распоряжении тоже для вас. Александр, моя супруга Людмила, племянница Юля и моя теща Елена Йоргина. Ну, при ся... приятно да, познакомить. Теперь всю, всю команду знаем, <смех> семейную. Вообще, как было принято решение из Тула переехать вот а, так далеко? <смех> как вообще возникла эта идея? Да, знаете, когда родились в Туле, жили в Туле, и как-то особо никуда не выезжали. Нам казалось, что вся Россия это вот есть вот Тула. Да. <смех> это пряники самовара, самовары, да? Да, и... С 2015 года мы начали путешествовать, присматриваться, начали мы с Витязева. Там, да. где ну, песочек, море такое неглубокое, потому что плавать не умеем пока. Ну, потому что в Туле моря нет, да? А в море в Туле нет, плавать не научились. Все, Витязево освоили, надо расширяться. Куда? Поехали в Крым-Феодосию. А потом год за годом, год за годом приезжаешь, только эмоции прям как-то это вот все, и прям видишь контраст. Как в Туле, там заводы, фабрики, mm -hmm. как все время пасмурно, как-то нет такого лета, как здесь вот. И все там в движухе, ну это практически рядом с Москвой уже, как, mm -hmm. такая же вот движуха идет, самотоха. И как-то, не знаю, здесь поприятнее. А как докатились до Стрелки? Мы говорим сейчас про Анапу, про Феодосию, про Витязева, и мы находимся в Стрелке. Ну Здесь инфраструктура э, развита, здесь есть детский сад на будущее нам пригодится да? школа рядом магазины аптеки ну все необходимое здесь в этом поселке есть ну, и он да он так интересно расположен как бы и трасса рядом то есть хочешь пару минут и ты уже на азовском море голубинское рядом ну, минут 10 в принципе на машине вот. А если захочешь чуть подальше до Черного моря, полчаса и ты на Черном море да? Мы просто находились в Туле, мы прямо железно решили Привет. переехать Первый этап, это мы искали земельный участок, потом искали бы бригаду Второй план, это, соответственно, искать дома, которые уже вот, ну, Готовы. готовые. И проблема в том, что мы не нашли ни земельный участок, который удовлетворял бы все наши угу. потребности Ни дома, что-то было не так, где-то не так, что-то не то а мы понимали, что это не телевизор купить. Ну конечно, конечно. Вот. Мы подходили более-менее кардинально, старались. сколесили все. Столько поездили, столько пообщались, столько посмотрели. И думаешь, ну неужели все зря? Вроде край хороший, а что-то не, не клеится. И тут ходайка заходит смотрит нас. Ребята, что такие грустные -то? Там солнышко, море, ребят, ну чего вы не вселитесь. А мы рассказываем ей, да, она такая послушала, говорит, а ЖК тут рядом есть, вы ездили? И я такой. Блин, что-то же он пришло, мужика. Mm -hmm. Готовые дома, целый комплекс. Вот прям здесь рядышком. Ну, пока здесь, на машине, сидите, посмотрите. Yeah. Не, я не говорю, покупайте. Посмотрите домики, посмотрите цены, расположение, инфраструктура. Мы такие, слушай, а давай. Ну просто прям полчаса в машину и поехали. А потом все. И я понял, что почему бы этот вариант не рассмотреть. Теперь ты можешь рассказывать <laughs> Теперь отдуваетесь вы да? <смех> Ну, потом мы начали путешествовать, смотреть Приехали как раз в ЖК «Морской» Но там, э, в, то, э, в том году, когда мы приехали, в 21-м Там уже продажи были, в принципе, закрыты uh -huh. Вот, э, мы позвонили по телефону менеджеру И он нас сориентировал на «Жемчужину» Вот, там он нам рассказал, показал проекты Мы выбрали дома, и э, тот дом, который нас устроил, в принципе, он был только здесь построен mm -hmm. Вот, а чуть -чуть. нам был Цибанабал. готов В балке там не было А вы целенаправленно на дом с определенной квадратурой, да, и, Да, нам нужен а, был дом да. определенной квадратуры, 145 нужно было ждать вот, А 130 нас, в принципе, устроил Три комнаты, большая, большая гостиная, кухня, зал ну мы хотели да, вот смежную взять, попробуем, mm -hmm. что это такое. То есть, э, в Цибанабалке, Жемчужная, там э, тоже инфраструктура хорошая. Да, там э, поселок да, же рядом, прям поселу. вообще, вот ЖК и сразу э, э, поселок. Плюс э, и до Черного моря рядом, там видите Витязио то же самое. Вот, Но потом, когда приехали, э, посмотрели дом, он очень понравился. Большого. Ну то есть энергетика, наверное, уже да. дом начал понимать, что вы мои хозяева, все верите. Наверное, лирает. ну и плюс... Э, Опачки, там только Черное море, а здесь еще Азовское. Бывает. Вот они выбор, да? Как приятный бонус. Да, да как приятный нет, бонус. Соседи здесь отличные. И практически каждый сосед говорит, вот зашли в дом и все. Да. И сразу понял, да. что именно этот больше никуда не хотим. Отличие от туры есть. Конечно, разница в людях. Здесь нет такого, как там в туре. Угу. Вот, а здесь все-таки можно немножко вдохнуть глубоко и немножко просмашивать о жизни. А у меня вот еще вопрос к тебе Не скучно? Ну, тут молодежь есть Соседи какая -то. Не, понятно, что молодежь есть Но А чем соседи. вы живете? Да, вот, вот именно, ну. Не, ну, тут есть море Можно съездить на море Можно в Тимрюк а, а вот, кстати, касаемо работы, да, тоже часто нам задают вопросы в комментариях а, То, что говорят, край, где невозможно устроиться на работу Я всегда говорю, кто ищет, тут найдет Ну, по большому счету а, Что ты скажешь по поводу, говорю, как раз вот актуально для тебя Ты ищешь работу, нашла, не нашла, какие варианты Есть ли вообще варианты? Ну, работы, варианты тут есть, да Как говорится, кто хочет найти, тот всегда найдет Вот, я тоже искала Было много вариантов и Пятерочки, и магниты, и продавцы, и кассиры вот. Но Минут потом бил. я вспомнила, что у меня есть юридическое образование. Я могу пойти в полицию именно кинологам. Очень интересно. Я собираю справки, эту всю документацию. Сейчас вот здесь открываются пункты выдачи. Красно-белая тут открывается и уже открылась. Это какие-то есть еще магазинчики. Опять же сезонная работа, вот здесь поля, всегда требуются люди. Сезонная, вот там можно и Анапа, Тимрюк, Голубицкая, это гостиницы, отели, туда в персонал войти Сезонная, это где-то вот с апреля по сентябрь, но если люди думают, что я за это поработаю, а потом я буду что делать Нет, люди там умудряются заработать столько, реально, чтобы потом зимой хватало вот, Ну, ну и плюс подработки подходит. еще какие-то ну, на протяжении да, если времени Если есть автомобиль, то вот у меня автомобиль, пожалуйста, Тимрек, работа курьером, работа в такси Опять же, да, надо звонить, надо ездить, надо искать. Ну, в принципе, скажем так, не стоит из этого раздувать проблему, да и чего-то бояться. Может, Работа так... есть. Работа есть. Работа есть везде. Итак, расскажите немножечко про свой участок. А чем он особенный, чем уникальный, какие планы, что здесь развиваете? Он самый большой в этом поселке. 8 800. Да, и планов, конечно же, очень много. Потому что и здесь у нас земля, и тут земля. Тут бы я хотел, вот уже начали сажать, вот супругу посадила. Ну, здесь э, малину мы посадили, потом смородину черную. Красный вот уже... даже весь кустик. Он же распускается, да? Да, он уже, уже начинают почки распускаться. <свят> ну и естественно, куда же без винограда. Небольшой такой навесик сделать, чтобы грозь виноградная была, куда биться. Там у нас планируется садово-плодовый, яблоневый, вишневый, черешневый. Небольшой сад. Небольшой <свят> <свят> сад, да, из деревьев. ну я бы хотел все домик поставить, чтобы можно было вечером выйти, сесть около этого домика, <свят> И вот наслаждался красотой этого вида сада. А ваш земельный участок в корень отличается от тех, которые я вижу, 5 соток, 5, где-то 6 соток. У вас 8, да? У нас 8. Как так получилось? Ну, наш дом оказался одним из самых первых. Вот. И, как говорится, <как> решили сделать бонус приятный вот, такой. Да. Делали большой, дом, большой участок. Есть не размахнуться, как говорится. Опа. Mm -hmm. сразу тупает. Мы хотели еще сделать с другой стороны мангальную зону и бассейн, чтобы Ребят, большое спасибо, что приняли нас. Спасибо большое за приятнейшее общение. Мы к вам еще приедем. Когда вы вот тут будет винограде, приедем покушать его в плоды. Все, до новых встреч, ребят, пока. Приятными жильцами, жилого комплекса встречные Мы сегодня познакомились. Ребята, напомню, приехали из стулы и очень рады той жизни, которая у них э, началась. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал Стройгарант Анапа. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, задавайте вопросы, на которые мы обязательно будем отвечать в наших программах. До новых встреч, пока!